Итак, следующая стихия, к которой мы с вами перейдем, а во-первых, также имеет отношение к уровню подсознания, как и земля и огонь в сознании человеческого тела. Но это высшая форма подсознания, которая говорит о чувствах и об эмоциях. И вода у нас то же самое делает, она включает чувства и эмоции, она обнажает чувства и эмоции. По природе по своей показывая, что чувства и эмоции это продукт земли и огня, то есть материальной сферы, сферы собственной памяти, глубинной, древней и силы проявить эту память, экспансии огня. Отсюда должны порождаться любые чувства и эмоции. Именно отсюда, а не так, как запланировано и так, как делается в нашей системе управления человеческим сознанием, когда чувства и эмоции руководят менталом. Так, так. А по природе совсем иначе. Чувства и эмоции должны руководиться природными же качествами, землей и огнем. А ментал является также следствием. следствием практически равноправным в воде. Воздух должен быть равноправен в воде. Это два, бра, двое детей-близнецов, как Фрейер и Фрея, как Аполлоны и Артемида. Да? Вот эти божественные близнецы, воздух и вода, по сути, друг от друга отличаются только полом и не более чем. Но воздух, имеет немножко иные качества и а, функции в этом мире, а вода закрывает возможности подсознания, как бы подводя итог под ними, потому что через свои чувства и желания человеку деятельность подсознания становится более понятна. Как о родителях, например, можно сказать об их детях, глядячи на их детей. Вода, дочка земли и огня. Но, имея женские характеристики, конечно же, она будет тяготеть к земле, безусловно, в основном она взаимодействует с землей, орошая землю, делая ее плодородной, по крайней мере, первый ее слой диметра. Взаимодействие, конечно же, с землей будет именно на этом слое, с огнем отношения сложнее, вода стремится к огню, вода тяготеет к огню, как дочери всегда тяготеют к отцу. А вот огонь от воды старается увернуться, потому что вода способна погасить огонь. Равноправие между огнем и водой природно не прописано. Как раз напротив, у них начинается конфликт, конфликт природного свойства. Огонь старая, будет стараться сделать вашу воду удобной для себя, как любой отец всегда будет стараться сделать свою дочь удобной для себя, чтобы она его не погасила. В человеческой природе проявляется именно так, чтобы она его не погасила. Поддержать воду может только Земля, делая ее того качества, которое необходимо, но не давая ей разгуляться абсолютно, иначе это будет вселенский поток. Мера земли, которая проявлена, должна проецироваться на воду, давая ей правила, да, бесконечно разливаться нельзя, иначе ничего не будет плодоносить. Но при этом и умолять себя нельзя, иначе тоже ничего не будет плодоносить. Если река не разливается, то прибрежные территории остаются сухими и пустыми, но если она разливается очень сильно, они загнивают они становятся также бесплодными. Мера должна быть, мера. Вода меры не знает, В воде только дай повод. Погружение в воду даст вам, во-первых, понимание, какая мера вам нужна с одной стороны, а с другой стороны попробует доказать вам, что мера должна определяться не внешними силами, а лишь только потребностями внутреннего мира. Пробуждение воды даст силу собственной внутренней мощи. Вода очень мощная стихия. Если ее не сдерживать специально, то в принципе это вопрос о вселенском потопе, знаем все. Вода может смести любое творение, потому что вода это суть хаос. Вода порождает хаос. Хаос имеет природу воды. Определяя в линии времени будущее, Показывает нам, что любое будущее стремится не к порядку, любая система всегда будет стремиться от порядка к хаосу, таковы законы энтропии. А не наоборот, как ошибочно считают люди несведущие или люди, принадлежащие другой системе. От порядка к хаосу. Вода предопределяет этот хаос, вода показывает направление, куда надо двигаться, чтобы этот хаос был. Но мера хаоса очень важна. Мера воды позволит вам определить и меру хаоса в своем собственном сознании. Сознание способно проводить хаос не в безграничном количестве, оно способно проводить хаос лишь в количестве ограниченном. И это ограничение предопределяется тем количеством огня, которое способно взять ваша земля. И по минимуму, и по максимуму. Это вот лимиты. Соответственно, точно такую же меру хаоса вы и возьмете. Именно этим ограничивается Земля. А, вода. Вода как ребенок содержит в себе генетический потенциал своих родителей. И если гены родителей входят в конфликт, этот конфликт неизбежно выразится и в состоянии воды. Поэтому очень важно было именно то самое состояние равновесия, конфликта не будет, если огонь с Землей Договориться. Но если этот конфликт будет, он неизбежно отразится на детях, на воздухе и на воде. Этот конфликт будет между ними, этот конфликт будет внутри самих стихий. Я понятно объясняю? Понятно. Тем самым еще раз очень важно установить гармоничные взаимоотношения, равноценные отношения равнозначные между огнем и землей. Вода как эффект этого взаимодействия показывает, если конфликта нет, то и будущее будет гармоничным, и мера хаоса будет не чрезмерная, но и достаточная для того, чтобы энтропия не возрастала, для того, чтобы ваша внутренняя система, а также система, за которую вы несете ответственность, развивалась также равномерно, да, с той динамикой прироста, которая запланирована под такое развитие, с одной стороны. С другой стороны. А Если это, этого равновесия между огнем и землей не было, то, соответственно, у воды будут генетические проблемы. Ей придется преодолевать сначала собственное несовершенство и массу энергии тратить на, на такое преодоление. Массу энергии. И только после того, что осталось, на творение в этом мире. КПД творения снижается в разы. Это видим? Это я понятно сказала? Молодцы, хорошо. Но два ребенка, вода и воздух, в сознании человека интересным способом разложились. Вода, верхний уровень подсознания, а воздух, вообще самостоятельное тело, социальное сознание. В воде энергии больше, чем информации, помним первый курс. В воздухе информации больше, чем энергии. Они дуальны. И когда Идет выход из воздуха, из воды в воздух, меняется сама суть природы. Там инерция, здесь одиночество и обратно уже никак. Из женского в мужское можно, а из мужского в женского нельзя. Видим? Понимаем? Хорошо, тогда продолжаем. Вода, которая содержит большую компоненту энергии, чем информации, склонна к объединению, склонна к соединению. Воздух, который держит, содержит информационную компоненту больше, чем энергетическую, склонен к разъединению. С чем, с кем соединяется с окружающей реальностью? Вода обладает способностью растворять в себе все. Не сохранять, как земля в неизменности, встраивая в себя непротиворечиво, а растворять внутри себя, оставляя лишь только самую главную суть. То, что не энергия, сохранится то, что информация, а то, что энергия, должно быть общим. Отсюда в состоянии воды образовывается очень интересная сила, присутствующая в нашем мире, сила бешеная, с которой не считаться нельзя. Эта сила называется инерция. Физику помним? Силу инерции? Знаем. Преодолеть ее невозможно, отрицать ее тоже невозможно. Управлять ее можно, но лишь в определенном объеме. Все зависит от этой самой силы. Подгружая воду, мы пробуждаем в себе эту силу, силу инерции. Достижение результата без малейшего усилия. Это как встал на поток расслабился и через некоторое время он тебе донес до точки, где тебе нужно быть. Особенностью этой силы является следующее, ты не можешь повлиять на направление. Если направление уже задано, тебе остается только расслабиться и получать удовольствие. Вода способна донести тебя куда угодно, если ты не сопротивляешься. Вода способна поделиться с тобой всей энергией, существ, которые включены в инерционные процессы, как эффект толпы. Если ты сопротивляешься, она тебя задавит. Если ты расслабляешься, поджимаешь ноги и несешься в этой толпе, она тебя донесет туда, куда надо. Главное не сопротивляться. Инерция не только физическим, в физическом мире отображается, а в психическом мире тоже. Если толпа людей, в данном случае людей хочет одного и того же, то скорее всего, если ты захочешь тоже вместе с ними твое желание исполнится с большей вероятностью, чем если ты будешь хотеть чего-то противоположного. А все почему? Это энергетический поток из точки А в точку Б. Ты кидаешь туда свое желание, и он без малейшего энергетического усилия доходит до результата. И если этого результата бы все, то ты тоже, желая его или не желая, но находясь в этом потоке, все равно получишь. Сила желаний находится на уровне пространства астрального тела и, соответственно, суть воды, которая проявляется в человеческом разуме, она проявляется через эмоции, чувства и желания. Человек, как правило, не желает того, чего нет в этом мире, обычно, никогда не желает. Редко очень он начинает желать, чего в этом мире нет, но обязательным условием любого желания это информация о возможностях получить желаемое. Если человек о чем-то не знает, он этого и не хочет. Если человек желает что-то поперек других людей, то, соответственно, он должен помнить, что с общей инертной массой ему не по пути. И он должен оттуда выходить, если желания человека отличаются от общечеловеческих, то есть от определяемых подсознанием. Выжить и сохранить статичность. Статичность, которую мы сохраняем на уровне воды, иллюзорно. На самом деле мы не статичны. Но впечатление создается, что мы никуда не движемся. Время как будто останавливается. Только успеваешь посмотреть на часы, три дня прошло. Вот увидите. Мы с вами когда в следующий раз встретимся? Тринадцатого? Вот увидите. Попробуйте осознать реально, субъективно, сколько в это время, за, за, за это время прошло внутреннего ощущения времени. А потом сравните с календарем и увидите, насколько разница будет существенна. Время на воде замедляется, но это не значит, что оно субъективно, не значит, что оно замедляется объективно. Объективно оно как раз идет, как должно идти, как положено. Но субъективное ощущение, что ты не движешься никуда, просто раз, уже 13 декабря будет. Ты не тратишь время на сопротивление среды, ты не тратишь силы на сопротивление среды. И если ты умеешь чувствовать силу общей инерции, то это как сесть на чужой вазок, просто сесть да, и начать делать что-то своим, своими руками, своими мозгами и не затрачивая при этом никаких усилий на ходьбу, на бег там, и, и так далее. То есть тебя везут, вот это и называется везет, прет, да? но только в том случае, если по пути. А по пути будет только в одном единственном случае, если ты расслабишься и позволишь твоей воде быть такой, как земля и такой, как огонь. И этот конфликт ни в коем случае не будет оттягивать, оттянуть тебя в разные стороны, заставляя тебя с этого воска слеть. Либо в сторону огня управлять этим, этой повозкой самому, то есть прогнать кучеру и сказать, я сам буду тут управлять всем. Или к земле, которой она говорит, зачем сидеть на чужой повозке, сам стань повозкой, пусть на тебя садятся. Много к себе увезешь. Вот такая вот метафора. Если мы будем говорить ближе к нашей теме о силах, которые мы будем пробуждать через стихию воды, это прежде всего, с одной стороны, умение пользоваться общей инертной массой для экономии собственных усилий, что в магии первое дело. Если за тебя кто-то может выполнить работу твою, пусть выполняет. Спору нет, как хорошо. Если кто-то может решить твой вопрос, пусть делает решает тоже нет как славно главное что при этом огонь не будоражил тебя ты же теряешь свою власть как это ты не руководишь процессом это умение делать дела чужими руками вода потому что представьте себе что это общий энергетический котел вот вы когда-нибудь варили дамы суп точно варили, наверняка, хоть раз в жизни чего-то там. Да? Вот у вас есть отдельно там свекла, отдельно морковка, отдельно картошка, отдельно там еще чего-то, что там в суп обычно кладут, там мясо, например. Да? И вы начинаете закладку. Это разные ингредиенты. Это разные ингредиенты. Вы положили одно, оно отдало часть себя в общий бульон. Так? При этом кусочек остался, того, что не, не может быть отдано. А положили другое, он часть себя тоже отдал в общий бульон. Чего-то кусочек остался, того, что не растворяется. И третье положили, и четвертое. И каждое сделало то же самое. Что-то растворилось полностью, например, соль, да? а что-то не растворилось совсем, например, мясо. Но каждый обязательно что-то отдал, какую-то проекцию из себя, полностью уничтожая себя или лишь частично. И вот то, что получилось, это называется бульон. Общая энергетическая масса, в которой есть частично каждого ингредиента. Каждый ингредиент ⁇ это отдельный человек. Кто-то растворяется в общей массе полностью, как соль, кто-то лишь частично отдает себя, но то, что он отдал, пропитывает всех остальных, как бульон. Мясо пропитает. Там, не знаю, свеклу с морковкой, да, и они станут уже иные, не перестанут быть мясом и морковкой, но изменят свою плотность, свой вкус, свой цвет. Ну, у каждого там свое что-то и так далее. И вот этот общий бульон, это общая энергия астрального пространства. Каждый присутствующий в ней отдает то, что может и берет то, что нужно, то, что там есть, то, что способен воспринять. Магическое состояние сознания способно из этого бульона взять все, что ему нужно, а не только то, что он может. Но развивая свое магическое сознание, мы сначала должны осознать собственные возможности. Не так, как нам кажется, мы можем взять из астрала все, ну поди возьми, нет вопросов, а сначала осознать, Отправную точку, точку опоры, сколько мы можем взять вот в таком вот состоянии, состоянии сейчас равновесной земли, сейчас равновесного огня. Они способны взять вот такое количество хаоса, значит поучаствовать вот в таком объеме энергии, без задолженности взять, что надо, а отдать то, что возможно. Вот такой коммунизм в отдельно взятом астрале. Я понятно объясняю? Поэтому это собственная мера. Возможность использовать инерционную силу прямо пропорционально возможности пропуска через своего сознания определенного объема хаоса по уже знакомой многим руне Хагалас. Это как раз она. Это как раз она. Сколько вы можете пропустить сквозь себя хаоса, чтобы не разрушить окружающую реальность, при ее переборе, и напротив, сколько вы должны взять хаоса, чтобы выполнять свое предназначение, чтобы вы не были инвалидом своих родителей Огня и Земли, а вы были полноценным творцом. Так же как бог Зевс, например, был полноценным творцом, наследующим богу Кроносу. А бог Кронос, в свою очередь, был полноценным творцом, наследующим богу Урана. Это не важно, что они их убили, так было положено. Важно, что они были наследники, то есть полноцен, в полном объеме могли выполнять их функции. В усеченной форме, но в объеме полном. Угу. Понимаете, да? Вот и вода. Она раскроет у вас, если она была забита и зажата, то есть ту силу инерции и та сила хаоса. С одной стороны, с другой стороны она покажет вам реальную вашу силу, которая предопределяется изначальными факторами, землей и огнем. Лишит вас определенных иллюзий, потому что вода предопределяет иллюзии. Если ты попадаешь в национную среду, не понимая сути происходящего, тебе начинает казаться, что это твое по праву, что тебе везет по жизни. И так будет всегда. И очень бывает глубоко разочарование, когда ты выясняешь, что таки нет, тебе не везет по жизни, не везет по жизни то, что, что ты имеешь право по, по, по своей структуре, право по праву, да, вот такая тавтология. Потому что в любом случае, если ты берешь что-то излишнее, Адекватно нужно будет потом и рассчитаться, а не всегда бывает чем. Вода связана с, чувство, с, с чувственностью, чувственностью, прежде всего тактильными ощущениями тела физического. Не только астрал, как эмоция будет подниматься, но и повышенная чувствительность тела, связанная с ее кинестетическими возможностями. Кожа перестанет быть такой толстой, как мы скажем, да, она станет более тонкой, более интуитивно восприимчивой. Поэтому очень важно в этом состоянии, в состоянии погруженности в воду, не забывать об этом качестве и развивать его. Вода это интуиция, а интуиция это вода. Как встать на поток, когда надо выходить из потока, чтобы он тебя не унес туда, куда тебе не надо. А это, конечно же, интуиция прежде всего. Вот сложная стихия, она уже сложнее, чем будет, чем земля и огонь. Дети всегда сложнее своих родителей, как бы родителям не хотелось думать иначе. В процессе будете сейчас сидеть в воде, помните, да, это все равно нужно, нужно прислушиваться к себе. И любое состояние страха, любое состояние пугливости на ровном месте, оно инспирировано водой. Чистим. что что не дочищено, сейчас все повылазит. Да? Ну и конечно, безусловно, страхи появляются тогда, когда есть много огня, но мало земли. Потому что земля, утягивая нас в себя, вот в это самое состояние неизвестности, пространство, вода, земля, это всегда неизвестность. Страх перед неизвестностью, он заставляет человека не нырять вглубь, а наоборот смотреть наверх, там где свет брежет, да? то есть тянуться к огню. А огонь сделает все необходимое с твоей физической структурой и с сознанием для того, чтобы ты перестал быть водой. Прежде всего превратив тебя в воздух. Огонь испарит тебя и превратит тебя в воздух. Обратно водой ты не станешь, не станешь. В обычном состоянии воздух не может войти в воду, может лишь скользить по поверхности. Соответственно, ты изменишь свою природу навсегда. И станешь зависим, зависим от огня, зависим от тепла, зависим от состояния воздушных масс, по которым ты будешь двигаться. Но не к земле, не к, к воде. Ты больше уже никакого отношения иметь не будешь. Если испугаться, то обычно так и происходит. Вот малая земля, когда земля многих было, что земля не принимала, не принимала, ты хоть как туда погрузись, хоть сколько туда входи, стоит там немножко подольше удержаться, она начинает тебя выталкивать, как народный элемент. Потому что земля воздухом не оплодотворяется, это противоприроды. Земля воздухом не оплодотворяется, она оплодотворяется только огнем. Воздух сушит землю, он сделает ее старухой раньше времени, она не хочет. Будучи воздухом, земля вас не примет только будучи, если вы огонь и только если вы вода. Только в этом случае, а больше нет. Так устроен этот мир. Значит, соответственно, очень важно не испугаться. Состояние воды станет вашей силой, если вы не испугаетесь и не отдадитесь огню, не будете к нему стремиться. Все-таки не забывайте, что вода это женская сила, а значит в большей степени она несет материнские черты материнский, значит Земли, то нам нужно. Нам нужно выходить, находиться в этом состоянии, не изменяя его. Находитесь в этом состоянии. Будет страх, чистимся, но только не выходите. Должны знать меру своих возможностей. Если вы сумеете ее развить и раскрыть, сила эта бешеная и бесплатная. Во-вторых, Во там очень много всякого разного в пространстве воды, в пространстве астрала. Много интересного. Да? Научитесь брать без страха, получите возможность астральных выходов.